Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Наш фонд это рабочие места. На сегодняшний день у нас более 27 тысяч рабочих кабинетов. Выплачено уже более 20 миллионов рублей. Наш фонд это рабочие места. Социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, осуществлять свою мечту. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которые сократили на работе а, молодежи. Наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, а, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. А, ос, осваивать новую профессию сетевик, которая дает возможность каждому нашему партнеру быть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 позволяет зарабатывать нам на ровном месте в любой стране, в любое время. В сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл и рабочее место убрано, твои знания у тебя в голове» ты можешь в любое время, в любом в любому встречному, в любой в стране, в любой точке мира, показать и рассказать о нашем фонде, показать, как работает маркетинг, дать консультацию и в результате получить себе нового партнера и также получить на баланс деньги на баланс для вывода. Бизнес это, ребята, война и мир, но не по Льву Толстому. Это не бесконечное чередование войны и мира, а одновременно и мир и война. Вы должны конкурировать и сотрудничать в одно и то же время. Давайте я, наверное, для того, чтобы стать нашим партнером нашего фонда, вам, ребята, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. Зарегистрировались. Второй шаг. Подтверждаете свою регистрацию через вашу почту. И следующий шаг. Это нужно заполнить профиль. В профиле поставить свой аватар. И прописать. Skype, если вы при регистрации не указали. Можно указать свой телеграм прописать телефон и прописать свою страничку ВКонтакте. Для чего это нужно? А для того, чтобы ваш спонсор мог иметь связь с вами как с партнером. У нас на некоторых площадках есть реинвесты именно по броне спонсора. Вы же тоже будете такие же партнеры, и я имею в виду такие же спонсоры, как и мы, и точно так же будете помогать своим партнерам. И для того, чтобы вы будете точно так требовать со своих партнеров, чтобы был заполнил профиль, чтобы была связь, как с партнером и со спонсором. Итак, вы заполнили полностью профиль в этом разделе у вас прописываются кошельки мы работаем с двумя платежными системами это платежные системы perfect money и payer кошелек это вывод у нас а, подключен а на пополнение у нас подключена касса фрей ну и давайте немножко я вам расскажу какие площадки у нас есть в фонде это площадка «Деньги на каждый день», называется «Денежный рай». Здесь можно входить через удвоитель 250 рублей, но можно сразу установиться, покупать и первый стол. Там всего один рабочий стол, и можно входить на 500 рублей. И приглашая себе партнеров, вы будете с каждого партнера получать 150 рублей по уровню, там всего лишь два уровня. И получать реферальное вознаграждение 50 рублей. Мы, как я уже говорила, являемся инвестиционно-МЛМ-проектом. У нас есть две инвестиции. Это инвестиции на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адлере. Здесь инвестировать можно с 500 тысяч и выше, миллион и выше. И, и, и, и есть такая инвестиционная игра, это сейфы от World Money. А здесь можно инвестировать с 500 рублей, а второй сейф 2,5 и третий сейф это 5000. Есть две автопрограммы. Это автопрограмма Энергомини, а вход можно начинать свой бизнес с 500 рублей. За один круг с малым количеством партнеров вы делаете 39 750 рублей. Есть такая автопрограмма, э, авто Энерго. Здесь вход 30 тысяч, и за один круг вы делаете... 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете их это, забирать деньгами а, по мере поступления на ваш баланс, как вы будете работать. У нас там а, всего лишь а, 5 столов и всего лишь 2 накопительных. С трех столов вы можете сразу выводить, а, как только поступают вам деньги на баланс. Но можете оставлять в кабинете, и как только вы проходите один круг его на вашем балансе 2 миллиона 400 тысяч, вы а, звоните своему Звоните нашему админу и можете поехать в город Сочи забрать автомобиль-внедорожник за 2 миллиона 400 тысяч с нашим логотипом World Money. И, наконец, наши 6 МЛМ площадок Есть на них уникальная закольцовка, в которую мы работаем всего лишь на двух площадках. Это Golden Ring Mini и пассивный доход мы получаем по двум клеверам на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения Меня попросили сегодня, чтобы я рассказала о площадке Клевер Вот на площадке идет у нас пассивный доход на площадке Клевер и Клевер. Вы также можете эти площадки активировать отдельно и зарабатывать только на этих площадках. Или же в дополнение ко всем директорам, если вы, например, если вы работаете на площадке а, автоэнергомини, вы можете активировать площадку Кливермини и приглашать на две площадки. У меня, я, у меня все до да, одной площадки активированы. Дальше вы переходите с Golden ринг мини на площадку Golden Ring. И здесь у вас идет пассивный доход на площадке World Money и на площадке PD. Вот такой вот наш денежный хороший фонд. И в разделе «Партнеры» у вас отображаются ваши партнеры на 5 уровней в глубину. Отображаются все площадки, которые активированы у партнеров. В разделе «Промо-материалы» есть презентация в слайдах. Вы можете скачать себе на компьютер и делать в слайдах презентацию. И плюс есть баннеры. Итак, переходим к презентации именно площадки попросили площадку Клевер. Я расскажу ее, но начну я с площадки, именно площадка World Money. Последнее время мы о ней почему-то перестали разговаривать и говорить, но эта площадка очень доходная. Здесь вы на этой площадке можете, здесь разработано у нас 18 стратегий, и выбрать любую стратегию и зарабатывать именно по этой стратегии. Я можно активировать первый стол. У нас здесь привязка есть к первому столу. Первый и второй первый, второй и третий, первый и третий, первый и четвертый, первый и пятый, первый и шестой и так далее. Ребята, вы можете любую стратегию выбрать, какая вам по душе. И в то же время зарабатывать и здесь у нас есть автопереход на площадку Golden Ring. Я хочу сказать о себе, я именно вышла с этой площадки на Golden Ring. Я не активировала ее отдельно за 20 тысяч. У меня просто тогда, когда стартанула эта площадка, у меня уже на этой площадке стоял здесь, на этом месте партнер. И я за этого партнера получила 30 тысяч уже. А вот через два дня стартовала площадка Golden Ring. Сделали именно закольцовку, что теперь с первого партнера, который становится с этого места, у вас идет активация, Вы летите на Golden Ring. А мне пришлось пройти полностью круг, и как только я зашла на второй круг, и только... Я тогда а у меня автоматом активировался Golden Ring. А, вот. а вы можете активировать отдельно Golden Ring за 20 тысяч. Это наша крутая площадка. Мы рассказываем о ней на каждом вебинаре. На моем YouTube-канале очень много роликов по этой площадке Golden Ring. Вы, если это интересно, вы можете зайти и посмотреть. Итак, я сегодня вам расскажу именно о той стратегии, которую можно зайти за 3000 Это купить первый стол и второй стол. Как вы видите, здесь всего 6 столов. Два накопительных, а с остальных вы видите, что мы зарабатываем. И причем неплохие суммы идут. Итак. Вы активировали первый и второй стол. Приходит к вам первый партнер, становится на первый стол и на второй. Переход у нас с первого и в четвертом столе у нас идет с двух партнеров. И как только нажимает покупку второй партнер первого стола, у вас закрывается первый стол. И вы сами под себя, ваш клон летит, становится на это место. Покупку делает именно... Второй партнер у вас закрылся этот второй стол и э, у вас открылся именно третий стол. Третий партнер приходит вы тысячи, тысяча рублей у вас идет на баланс для вывода. Покупает э, э, третий партнер на, у вас на подклона выставили и э, выставляете бронь и как только у вас Первый партнер закрыл свой первый стол, и он приходит, и станов... первый э, закрывается, он приходит, становится, э, закрыл свой первый стол пригласил точно так как и вы партнера на два стола и у вас он закрыл свой свои первый стол и второй стол и приходит становится к вам на это место. Вы получаете 3000 на баланс для вывода, а за тысячи у вас идет реинвест второго стола за 2000 и реинвест за 1000 рублей первого стола. Итак второй партнер у вас закрывает свой первый и второй стол и приходит становится на это место. вам 6000 на баланс для вывода. А третий партнер закрывает свои первые а, три, два стола и приходит, становится к вам на это место. 1000 рублей на баланс для вывода. За пять тысяч у вас идет активация пят... четвертого стола. Итак, о, у вас первый партнер закрыл свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. Второй партнер закрыл свой Втор... третий стол приходит, становится на это место. И у вас, как только он нажимает покупку, именно, вернее, как только становится сюда партнер, переходит к вам, становится, у вас закрывается, как я уже говорила, с двух партнеров у нас закрывается этот пятый стол, и вы становитесь сами под себя на это место. Третий партнер Приходит, становится к вам на это место. Вам 5000 на баланс для вывода. Первый партнер закрыл свой накопительный четвертый. И приходит, становится к вам на это. Вы с клона своего 10 тысяч у вас идет накопительный. из первого партнера. Второй партнер закрывает. И у вас идет в накопительный. И за 30 тысяч у вас сразу же активируется шестой а, стол. За 30 тысяч вы закрываете своего клона и приходите, становитесь сюда на это место. 10 тысяч на баланс для вывода, и за 20 тысяч идет активация Голден Ринга. Второй партнер или первый партнер закрыл свой а, пятый стол и приходит, становится к вам на это место. 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл и приходит 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы сделали здесь с малым количеством партнеров 106 тысяч за один круг. И плюс у вас, вернее, минус 20 тысяч. Это активация Голден Ring. Итак, у вас 86 тысяч на балансе для вывода. Все, вы ставьте на вывод. Деньги должны храниться у вас дома. Пожалуйста. Дальше у вас идут за вами третий партнер, четвертый. И так вы зарабатываете на этой площадке до бесконечности. Всем советую. Площадка очень хорошая, очень крутая. Следующая площадка. Автопрограмма мини. На этой площадке у нас нет привязки к первому столу. Вы можете активировать один стол за 500 рублей. Вы можете его миновать. Вы можете сразу с 1000 рублей. Можно с двух, сразу с третьего стола. Можно сразу с четвертого. Можно даже сразу с пятого стола вы активировали за 12 тысяч а, пятый стол, пригласили первого партнера, 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего партнера 12 тысяч на баланс для вывода. 36 тысяч. Вы опять покупаете за 12 тысяч себе стол и, и работаете до бесконечности. Хоть миллион зарабатываете на этом, по, на этом одном столе. Я вам сейчас Другую стратегию покажу. Вы можете а, активировать четвертый а, и пятый стол. И как только вы активировали, это 18 тысяч. А, 6 тысяч стоит четвертый и 12, пятый э, стол. А, приходит к вам первый партнер, у вас 3000 сразу же идет на баланс для вывода. тысячу получает ваш спонсор, а за 2000 у вас активируется автоматом третий стол. Итак, у вас уже три стола. С одного партнера у вас уже открылся третий стол. Итак, второй партнер, вернее он становится, покупает у вас четвертый стол и пятый стол. И 12 тысяч на баланс для вывода. 3000 и 12. У вас с одного партнера вы получили уже 15 тысяч. Итак, второй партнер и третий партнер приплюсовываются. Это с этих, с этих двух идет переход сюда. Как только нажимает второй партнер, покупает у вас этот стол, 12 тысяч на баланс для вывода, а вот когда третий стол, партнер покупает у вас четвертый стол, то вы получаете, закрывается у вас четвертый стол и вы становитесь. Сами под себя. Это клон ваш. А вот третьему уже выставите под своего клона. И опять 12 тысяч на баланс для вывода. Шикарно. и так до бесконечности. Вы здесь можете крутиться. Ты здесь только единственное. Крутись, не ленись, приглашай. И будешь всегда при деньгах. Давайте другую стратегию разберем. Стратегии здесь очень много стратегий. Ну самая элементарная такая самая доступная и самая тоже быстрая это пригласить себе активировать первый, второй и третий стол. Это всего лишь три тысячи и пригласить первого партнера. Прежде чем становить первого партнера на это место, звоните своему спонсору, чтобы спонсор выставил бронь. И э, у вас одним партнером закроется два места. Вот, а, нажимает покупку первого, второго стола первый партнер, вам 750 рублей идет на баланс для вывода, 250 идет вашему спонсору а, и покупает ваш первый партнер. Это стол накопительный, третий стол. А как только нажимает покупку второго стола, первого стола, это второй партнер, у вас закрывается и вы сами под себя становитесь сюда на это место. А второй партнер нажим, нажимает покупку второго стола, вы сами закрывается у вас второй стол и вы сами под себя идете становитесь сюда. А, и нажимает покупку третьего стола, у вас закрывается третий стол и у вас открывается четвертый стол. Ваш первый, э, э, первый партнер пригласил точно так два партнера, два на два идете, и, и закрылись у него все эти столы, и он приходит, прилетает к вам, становится на это место и приносит вам 3000 на баланс для вывода. 1000 э, ваш, получает ваш спонсор, а за 2000 у вас идет... Реинвест вы можете выставить по своего клона или посмотреть, может быть, какому-то партнеру можно, нужно помочь. Итак, второй партнер закрывает полностью свои три стола, и вы, у вас 6 тысяч идет накопительный. Третий партнер у вас приплюсовывается 6 тысяч и 6 тысяч, у вас открывается за 12 тысяч стол выплат. Здесь полностью идут выплаты. Итак, первый партнер закрыл ваш свой четвертый стол и приходит, становиться на это. Второй партнер приносит вам 12 тысяч. Второй партнер тоже самое приносит вам 12 тысяч третий партнер, тоже самое приносит 12. И так до бесконечности. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Они все вам будут приносить по 12 тысяч на баланс для вывода. А, вот такой вот эта площадка у нас, ребята, а, тоже очень денежная. А я советую тоже рассмотреть, если вы не активировали еще эту площадку. Итак, попросили рассказать именно за клевер мини. Что такое клевер мини? Это... У нас два лепесточка. Вход на этот на э, э, этот на эту площадку составляет 300 рублей. Можно э, э, покупать сразу же за 1350 и второй клевер э, и приглашать на э, сколько? 1650. Можно э, делать так. Ну, я начну вам, расскажу, именно с 300 рублей. Это не такие большие деньги, а можно те, кто еще не научился приглашать, можно учиться именно на этой площадке. Приглашать на 300 рублей. Здесь вы можете сделать живую очередь. Пожалуйста. Здесь всего лишь три уровня. Это, как вы видите, вот он, первый уровень 3, второй уровень 9 и третий 27. И и становится к вам партнер на первый уровень и вы получаете сразу реферальное вознаграждение э, вернее по уровню 50 рублей и реферальное 50 рублей стал, стал уже заполнился у вас первый уровень а начинаете заполнять второй за второй уровень вы получаете 50 за уровень и 50 за реферальное а вот с третьего партнера вы получаете уже 25 с третьего уровня и 25 Идет реферальное вознаграждение, но у нас по 50, 50 рублей у нас с каждого партнера а, идет в накопительный баланс а, по 50 рублей для автоактивации а, второго лепестка за 1350 рублей. Ну вот 27 умножьте на 50, и у вас получается вот такая вот сумма. Итак, вот закрылся а, этот лепесточек, и все партнеры точно так закрывают свой первый лепесточек и приходят, становятся к вам сюда. И вы получаете, а, с первого, у партнеров с первого уровня вы получаете 200 рублей, а реферальные 250 с партнеров второго уровня вы получаете 200 рублей и плюс 250 реферальные вознаграждения. С партнеров третьего уровня вы получаете 150 и реферальные вознаграждения 250. И с каждого партнера вот этих вот третьего уровня у вас идет отчисление на накопительный баланс для покупки, автопокупки. У вас закрывается второй э, э, лепесточек, и у вас происходит реинвест именно обратно этого второго лепестка. Итак, вы зарабатываете за один круг с малым количеством партнеров, как вы видите, 18 750 рублей. Ну вот такой вот, не скажу, что прям здесь шикарные такие большие заработки, но для людей, которые только что пришли в интернет, э, я считаю, что можно учиться на этой площадке приглашать. А как научиться быстро приглашать? Да как, ребята, зарегистрировались, активировались. И звоните своим, своим друзьям, подружкам. Таня, Ваня, Толя. Я зашла в фонд взаимопомощи. Есть такая площадка «Клевер Мини». А вход туда недорогой, всего лишь 300 рублей. И за каждого партнера ты получаешь по уровню. И получаешь реферальные вознаграждение. Не умею приглашать, пригласите три партнера, которые а точно так, как его не умеют приглашать. А эти три партнера пригласят точно таких же, как и они не умеют приглашать. И, а, и вторые, третья тоже так же пригласит себе три партнера, которые тоже, такая как и они, не умеют приглашать. И так будет строиться ваша команда. И так вы научитесь приглашать. Значит, ребята, дорогие наши партнеры, завтра среда, в среду будет объявление, и не забывайте смотреть чаты, просматривать. Завтра будет школа. Завтра Валентина Порошина будет вести занятия. Все партнеры, которые, именно мои рефералы, ребята, я буду лично проверять, ходите вы на занятия или не ходите. Для кого это проводит? Для того, чтобы, для вас. Я-то не все не могу сказать, что я все знаю в интернете. Нет. Но основные азы, основное все я знаю, а вам нужно учиться. У меня некоторые партнеры только что пришли в интернет. Будьте очень добры, ходите на занятия, ходите на вебинары, учите маркетинг и как можно почаще звоните своим спонсорам. Это касается всех партнеров. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.